なさっと<笑><笑> Вас, друзья, мы снова у подножия горы Демерджи. И сегодня она прекрасно видна. В прошлый раз мы были, когда гору накрыл туман, но мы все равно не развернулись, а нырнули в туман. О том, как это было, смотрите в ссылке в описании к этому видео. Не пожалеете. Над нами нависают исполины. У меня такое впечатление, что мы поднимаемся в затерянный мир. Сегодня ясная погода, и вам есть что показать. Поэтому меньше слов и больше картинок. Вперед! О! Тем более, что мы обещали сюда вернуться и прояснить ситуацию. Проясняем! Итак, вот камень, где танцевала комсомолка. Спортсменка и просто красавица Нина из «Кавказской пленницы». А здесь орех Юрия Никулина. Помните, он сидел в фильме на ветке и кидался орехами? Ему 176 лет, и он охраняется. Подробнее об этом месте смотрите в нашем прошлом видео. Да-да, и вон тот истукан, он точно то же самое говорит. Рот открыл, вон он и говорит, о, а -а -а, красота! <рискнутый лед> Я нашла двух влюбленных, вот, вон там, которые целуются. Мальчик и девочка. Боннито <свист> мало не прошлого. В прошлом видео вот есть такой кадр. Я подходила в полную тумане к этой горе и топала ее. Да, вот если посмотреть поближе, то видно, что вся эта порода такая весьма рыхлая, из щебня, песка, глины, камней, и вот ветры. И дожди творят здесь, что хотят. Получаются вот такие произведения. здесь замечательная панорама, прекрасные виды, но мы пока их не видим, не дано пока. Кстати, когда заходит речь о существовании Бога, хочется привести этот пример. Я думаю, он будет уместен. Многое, чего мы не видим, не знаем, существует. необычное чувство когда прошлый раз мы здесь стояли абсолютно стеной стоял туман ничего было не было ничего видно но мы верили что там что то есть что там красота какая рисовала только наше воображение а сейчас когда ничего не мешает и это действительно прекрасно это даже лучше то что мы могли себе представить смотрите он кстати вдалеке гора медведя так. сейчас будет закат. Пойдемте и посмотрим. Порой часы обманывают нас, Чтобы нам жилось на свете безмятежней. Они опять покажут тот же час и верятся, Что час вернулся прежний. Обманчив дней и лет круговорот, Опять приходит тот же день недели, И тот же месяц снова настает, Как будто он вернулся в самом деле. Известно нам, что час не возвратим, Что нет ни дням, ни месяцам возврата, Но круг календаря и циферблата Мешает нам понять, что мы летим.